Е, е. Салют. Тигры, тигры. О, можно друзей позвать сюда, да? Ебой. Салют, салют всем, кто подключается. 15 человек. Еще 17 и начнем. Блин, уже 19, черт. Я хотел при 17 начать. Е. Ч ⁇ дела? В смысле, что, народ, как дела? Мне надо как-то вас развлекать. Я просто жду Сережу. Сережа еще придет. Сеймур, когда-то. Вот, поэтому давайте пока пообщаемся на вопросы. Всем добрый вечер. Всем добрый вечер. Салют, салют, салют. Всем салют. Е О, Е. Так, чё не побрился? Да вы чё охренели что ли? Серега позже придет. Ох. Такое дело, бриться нынче лень совершенно, потому что я кто? Пау. Поговорим о лени. А вот, кстати, ребята, есть тут ленивые. Ленивые есть кто-нибудь? Вы прохрастинируйте свои дни как летай, например. Или как я. Всем салют, кто приходит. Всем салют. Давайте обслужим. Блять. Ой. Такая оговорочка, да, немножко латентной шлюхи. Это, в смысле, не обслужим, а обсудим батл вчерашний, пока Сережа приходит. Вообще, сегодня не хотелось говорить про батлы. Абсолютно. Я думал, что-нибудь зажитуху с вами потрещим, спросим, как как делишки у вас, и все такое, вот, а -а -а. так, Артем Белов, Артем Белов в баню отправляется, братишка, братишка в баню, вот, короче, э -э, не хотелось говорить по батлу, я думал, потрещим с вами, чисто по, это, за всякие темы, так, чтоб никуда нас не выкладывали, ни в какие паблики, по-дружески посидим, поболтаем, вот, но, в общем-то, обстоятельства велят, что надо поговорить про батл. Вот. Ну и поотвечать на вопросики ваши. Чем я занимаюсь в последнее время? Те, кто до конца досмотрит эту трансляцию, узнают, чем я занимаюсь в последнее время. Всем, кроме бритья. Вот. Ну, что-то лень просто. Вот. Последнее время я мотаюсь Москва-Питер, Питер-Москва, как Радищев. Вот. И... Раз уж обстоятельства велят нам подождать Сережу Сеймура, пока он важные решает вопросы. Вот. но он не в туалете, если что. Типа, и он не рядом, он присоединится попозже. Вот, и пока мы можем поговорить про вчерашний баттл. Сразу скажу, я не смотрел вчерашний баттл, а, вот. к Тирепсу отношусь классно. Прическа у него, прическа у него офигенный. Вот. И, в общем-то, не смотрела вчерашний батл. Открою небольшой секрет. Я смотрел, по-моему, только один батл. А, я смотрел два батла с этапа, с третьего. Я не смотрел свой батл с династом. Я не смотрел батл э, следующий, кто там был, летая с Ленькой. Вот. И я не смотрел батл соответственно вчерашний. Но я помню свои примерные ощущения по поводу этого, вот, да что-то надоели батлы, поэтому не смотрю, реально вот времени нет, Мы занимаемся важными насущими делами, блин, чувак, э, нахуй дома очки, это то же самое, понимаешь, для кого-то бар второй дом, вот, э, будем считать, что для меня дом первый бар, понял, да, типа я в очках там и в очках здесь, вот, не знаю, что в очках захотелось посмотреть, просто знаете, вот так вот, в очках смотришь 670 подписчиков, вот так вот смотришь 37, вот так опять 670, классно, в 3D очках больше людей, больше лайков, Сеймур присоединится попозже, вы пока готовьте вопросы Сеймуру. на 9 он из них ответит, скорее всего, вот, может быть даже на 10, и потом мы с вами поговорим об одном замечательном деле, а может и не поговорим, вот, по ощущения свои я помню от того батла, помню, что Смешарик выиграл точно первый раунд, вот это было стопудово, вот, ну, а потом Гриша два остальных, конечно, затащил, поэтому, я думаю, чистая победа, не знаю, насчет 3-0, тут надо пересматривать батл, вот. но, в целом, прям победил Гриша, и это очень круто, вот, теперь поговорим о ромашках, может быть, с вами, кто-нибудь гадал на ромашках? Это не относится к батлу, но так, чтобы разрядить обстановку. Салют всем, кто приходит. Салют, кто выходит. Всем. Что будет после четвертого этапа? После четвертого этапа наша жизнь кардинально поменяется. Кого-то заберут в войска. Кто-то поедет в Грузию пить вино. У нас все расписано в контрактах, но я не могу об этом говорить. Но после четвертого этапа будет что-то веселое. В принципе, если у вас, ты мастер перескока с темы на тему, это самая частая фраза, да, нашему президенту. Кого-то на booking-машин, да, кому-то в пещеру накидают, кому-то уже накидывают несколько этапов подряд, вот, просто не буду вам говорить кому. Мы ко всем относимся положительно достаточно, поэтому не будем никого оскорблять тут за глаза. Как мне Микси? Микси классный. Микси классный. Мне кажется, это взаимно и у меня такое ощущение, что Микси ради меня бы угнал им импалу. Как вы думаете? На Ря перископе будет? Да надеюсь, что нет, но ну, пусть пуляют. Тут ничего информативного, мы просто хотели с вами потрещать э, по поводу одного дела, особенно с москвичами. Кстати, москвичи, если есть, вы здесь москвичи есть, вот, я просто из села, мне можно заплетать языком, как Микси заплетает языком, ой, вот, и кто из Москвы, короче, это, ставьте, ставьте необычные смайлики какие-нибудь там, типа, вот, и мы потом объясним, для чего это, просто перепись, перепись москвичей, вот. к Маконану отношусь классно, у Маконана есть пара, Маконан пидорас, вот, а, москвич, вижу, вижу, не-не-не, это не фанат сверхов, а, это фанат импалы, а, потому что фанат микси, то есть, а, москвичи, дождитесь, у нас трансляция небольшая, будет полчасика где-то, просто надо подождать этого джентльмена, вот, ой, как москвичей пошло полно, так москвичи, не уходите, пожалуйста, полчаса потерпите, и оно того будет стоить. Мы вас пригласим на модную тусовку, очень потусить, там повеселиться, порассказывать всякие анекдоты. Хотел бы фит со смоки, у меня есть фитца со смоки уже, вот так вот, могу я сказать. В Тверь, в Тверь никто не зовет, но 13-го будет у нас небольшая движуха. Когда альбом, когда треки, давайте поговорим про это. А, в принципе я не знаю у меня на самом деле появилась идея для нескольких треков, но сейчас реально времени нет и так впадло поэтому, блин м -м, ресторатор одним словом охуенный охуенно душевный слушайте, так а почему уже пришло там 50 лайков всяких необычных если людей меньше всего а, все в Москву приезжайте Трек Майлза, кстати, заценил, у Майлза прикольный трек, очень рад за Аленьку, за братишку маленького, за нашего мальчика, вот, еще 10 лет назад, когда Алёне было примерно 4-5 лет, я там не знаю сколько сейчас ему, вот, для меня была не то что мечта, а просто какой-то космос, планета 46 и космос записаться со Смокимо, а тут уже братишка мой записывается. Вот, маленький пиздечонок записался Хороший трек, очень прикольный трек На самом деле текст э, хороший у Майлза, он молодец Фаворитом себя нет, не считаю Считаю себя фаворитом импал только Импалу, дай, дай по импалу По импале микси дадим, а? По импале Что со мной будет? О, со мной будет круто Флоу на следующем этапе, да не хочу я делать флоу ну, вы, я знаю, что мне надо работать над подачей, работать над э, вот этим всем, да, но посмотрим, посмотрим. А, салют ЕКБ, слово ЕКБ. Вот. А, что такое импала? Импала это машина, машина Микси и братьев этих, Винчестеров, Ланнистеров, или как там, и сверхов. М -м, капюшон Ноумо, да, слышал, но не слушал. Но панчи делаю, панчи и делаю, панчи делаю, как про ланчи не буду говорить, а то опять вот про Димаста спросите. Вот. Пока Сэмура рождем, можно, в принципе, да я знаю, что Ленин 19 исполнилось. Слушай, у нас был жесткий кастинг. Нас брали просто по, по паспорту и по наличию 18-летия. Вот. Короче, это можно с кем-нибудь пообщаться, кто хочет э, какой-нибудь классный вопрос задать. Кроме того, что будет в Москве 13 .10. в семнадцать в ноль. Вот команде с текстом все друг другу мы помогаем потому что братишки пара на финале рэбл да кто там батлит я не помню блин ну э, сектора сектор а дипсен с мовцом да привет таня всем привет сеймур что делает а нет сеймур не это не делает дер Леньки не отметили я просто поздравил его на турбатле, не знаю, по поводу Архангельска ХЗ, но если мероприятие, которое мы планируем на октябрь-ноябрь в Москве, все получится, то с этими мероприятиями приедем в ноябре, в декабре, может быть, в Архангельск. С ресторатором нет, не хотел бы. С ресторатором батлить невозможно, потому что ресторатор не выучит текст. Но ресторатор во фристайл батле, это, конечно, бомба. Просто Просто бомба. По поводу Сеймур с текстом помогает, я уже отвечал. Халям балям не нуждается в представлении. Салам халям балям. Халям. Кстати, следующий батл, который выйдет халям балям против залопы и зарубы. Вот. Рига, салют. Салют. Сеймур на ЛБ на РБЛ, да, не знаю. Придумайте, кстати, по вопросику а, насчет, а, насчет этого Сеймура. Вот он придет после своих дел. Не знаю, там, ну я знаю, какие у него дела. Вот, я выиграл 100 онлайн батлов 100, но видосов с них нет, вот так вот, мне 27 лет. А -а -а. Чего, этот, подключить, я могу подключить кого-нибудь, только если у вас адекватный какой-нибудь вопрос буквально один. Вот, брови у меня здесь, брови здесь, вы не представляете, в 2007 году первый баттл, в котором я участвовал в онлайне, и там была рифма Витя Бови, там, ну, Бови Брови, тогда не было двойных рифмов, рифмов, блять, рифм не было двойных и двойных панчей. Uh, поэтому Бови-брови были, и я тогда еще отбивал фейспаум. Вот. Короче, давайте, что там, коммунист, посмотреть. Окей, давай, братан. Сестренка, секундочку. Ожидается подключение от коммуниста. Давайте спросим, что коммунист скажет нам. Как коммунисту живется. Из голубей ни с кем почти не общаюсь. О, е. У тебя брови панч года. Где коммунист? Коммунист? А, нечаянно. <свист> Офигенно. Это, знаете, как это? Чувак просто сказал, шепотом я нечаянно. <свист> это, знаете, как раньше, мало кто знает, но когда записываешь трек дома, и там это, за стенкой мама, и ты такой, шепотом, шепотом, я записываю свой трек шепотом. Вот, потому что мама в соседней комнате. А еще я хрип, оглох. Короче, пока ждем э, Сеймура, звоните, давайте... Uh, по Пообщаемся. Давай, давай, чувак, под который кидал уже заявку. Давай, один классный вопрос. За Б, я не видел интервью за Б uh, насчет Окси, но я думаю, за Б смог бы вынести Окси. Да. Всего будет 6 этапов. 6 этапов. Давай, Келм Ди. Ди звучит очень резко. Келм Ди это первый никнейм МакКонана примерно. В школе учился, да, нормально учился, вроде. Физмат класс у меня был. А, чувак, ну я шучу, что ты. Я шучу, а ты шепчи. Алло. Yeah. О, здорово. Здорово, что, Версус нашел новый бар? Это ты, ты помнишь, что единственный вопрос? Я ж не золотая рыбка. Я, кстати, хороший вопрос, чувак. Всем говорю в лице этого господина, который позвонил. Я не знаю, что происходит с баром. Я туда не езжу, и нам ничего не сказали по поводу площадки к следующей. Поэтому это если был твой единственный вопрос, то, чувак, я не знаю. Чувак и все остальные. Давай, Витя, удачи. Спасибо, спасибо. От души. анана Счастливо тебе. Давай. Слушайте, а... что там? Кто не засал? Кто не засал? Go. Только давайте, чтобы ваше лицо я видел. А то там это... Что-то это... Никого не видно. Бови, за... Бой... Бомба замедленного действия, но... Микси умеет играть в сапера, правда, правда очень плохо. Давай, чувак, я в тебя верю. Заявку на трубатл не буду сдавать. Простите, простите. Чувак, я тебе на, на это я тебе набрал, ты не ответил, блин, сорян. Так что давайте набирать пока еще. Да ладно, чувак, не шептал, мы, мы же стебемся, понимаете? На моих трансляциях всегда веселая, дружеская атмосфера. Здесь никто не хуесосит, даже если ты ебаный, гнитый, пидорасище, и нам не нравишься, мы все равно скажем, что ты наш братишка. Поэтому, о, злой панда, мы бежим с тобой от злой панда. Злой панда. Следующий. Поэтому мы стебемся тут. Не переживайте, злой панда. Ой, я начал материться, и люди стали отписываться. Извините. Прошу прощения. Больше не буду. Москвичи, не забывайте, что надо еще минут 20 20 заканчивать. 20 минут еще. В смысле не заканчивать. Это, знаете, мысли любого парня во время секса надо не заканчивать. Как много баянов. Блин, злой панда что-то не подключается. Короче, с Пьемом будет второй раз да, когда-то батл. И будет второй батл у Халям-Балям с Гарри Поттером. Будет второй батл у Долгой Истории и у Гриш Парагрина. Я учился до 11 класса. Вот, учился я в Архангельске и жил в Архангельске. Вот. а сейчас я в Питере. Сеймур делает работу. Эта работа связана с 13-м, 10 в Москве. Поэтому он, когда делает работу, придет. Вот, а Москва, Москва, будьте на связи. Не уходить никуда, Москва. Колян Гайер, давайте Коляну наберем, Колян, Коля, наверное, классный парень, сделал все уроки, хочет поболтать с нами. Паун, да, единственный. О, е, о, чувак, ты не сделал уроки, чувак, да. ты, ты, ты, ты, походу, уроки сделал лет 20 назад последний, е салют. Здорово, здорово, мужик. Здорово. Смотри, так. у меня к тебе даже не вопрос, а такая просьба, так, такая, сказать, пожелание. Я тоже занимаюсь немножко музыкой, но так как мы с тобой с одной области, то есть такая просьба. Давай, тащи Типков Архангельскую область туда, на вершину О, а ты ты, там всех нахер? Ты из какого города? Я селу Ярин, Сленский район. О, Ленский район. е, -е. салют, Архангельская область. Всем салют, спасибо за пожелание. Чувак, привет области, передавай, как-нибудь обязательно к вам приеду, соскучился по области, по <плотный sound> Давай, Давай, Нет. давай, ждем. От, от душ... души, от души, спасибо. И yeah. вот видите, пацаны, и девчонки, из Архангельской области все четкие. Все четкие люди. Сразу на трансашечку вышли. Так, э, я проебал батл, блин, но так вышло, извините. Вот. Сеймур вынесет гнойного, я думаю, Сеймур бы вынес Гнойного. Да. В Питере сейчас холодновато. Как читается мой ник, если ты в 3D очках. Добрыня <связано> Русия, Руни Куракелягу. У голубей силен Династ. династ. Но в принципе Династа я изначально считал таким а, чуваком опасным, потому что у него достаточно опыт большой. На Новый год варх не знаю, посмотрим. Злой панда ты не подключаешься. Сори, ты это. тебя не подключается, мы уже пытались. Династ молодец. А, так, ну Династ, вы понимаете, в чем суть? Я, когда читал с PM, я не кичился тем, что у меня там дохерища батлов. Это батлы онлайн треки, понимаете? С этого все начиналось. Были треки. Вот тема, ты пишешь трек, у тебя соперник, ты проходишь следующий раунд, и все. И, кстати, батл сейчас, который был на четвертом этапе, это был мой десятый офлайн батл. Вот. И а, всего около сотки. но это просто, понимаете, было сравнение на то, что PM говорил про то, что он догнал свой возраст. Вот. Немножко заговариваюсь. Панакондаст? Да хрен знает. Я не слушаю сейчас русский рэп. Вообще, что-то от музыки далеко. Заявку не можешь кинуть. Майл Стим. Блин, Майл Стим. Я тоже не могу позвонить. Я позвонил Майл Стим. Можно позвонить? Интересно. Майл Стим. Майл Стим. Майл Стим. Блин, долго тебя искать, короче. Майлз, я не знаю, почему слил. Я не пересматривал еще батл, поэтому не могу сказать, почему проиграл. Но он вроде текст забыл, да? Маккона на онлайнах. Маконом участвовал на питбуле, вроде как, да, про это говорили. Когда буду в архе, не знаю. Годный фильм, блин, очень хорошо. Хороший вопрос. Что-то я редко смотрю. Но на веном я бы сходил, наверное. Спасибо за крутых тигров. Динас бы вынес Пьема. Ну, не знаю, сложные. Все, понимаете, нет такого понятия, кто кого вынесет. Есть конкретный баттл. Ты в конкретном баттле сегодня можешь проебать. Завтра ты этого же соперника можешь вынести. Это очень много. Очень много. Все зависит от разных факторов. Мирон 477. Скрыть трансляции. Сори, sorry. sorry. Enrage очень крутой. Enrage недооцененный. Самый недооцененный MC сезона. Видел арт в Институте династа, Да, видел. Вастрахань Астрахань приеду. Да хрен его знает. Понимаете, суть в том, что все путают Архангельск. Я из Архангельска, и все обычно путают Архангельск с Астраханью. Вот если я когда-нибудь спутаю Архангельск с Астраханью, то я приеду в Астрахань. Сеймур отвечал вопрос. Да. Короче, дома тепло, дома охренеть как -то. Топят норм вообще. О, Сьерра леона подключается. Ну что, Сьерра леона подключим? Ха -ха -ха. Слушайте, вопросы. Вопросы очень сложно будут э, читать, но мы постараемся. Вы придумали вопросы Сеймору? Сейчас Сеймор подключается. Наш чувак. и Смотрите, тебя не слышно, чувак, или ты не говоришь? Ребята, о чем мне сделать, чтобы тебя слышать? О, ты, ты слышишь? Мы тебя слышим. Во, во, во, во, я слышу. В архи все знают. Во, а... Сейчас слышу, сейчас слышу. Здорово, ребят. Yeah, yeah. Накидайте плюсов. Вечно голодный. Наверное, он сейчас ел, скорее всего, поэтому мы его ждали. Нет, Баттл... блядь, ты мне не Баттл... дал поесть. Battle бист. А, мне кажется, просто ты смотрел раунды Лехи Медь, поэтому все так долго произошло. Накидайте да. буш, Бушлатов, каждый накидайте день, за Сеймору Бушлатов. Е. Ну что, давайте, ребята, несколько вопросов. Е -е -е, плюсики пошли, плюсики. Я тут выяснил, что очень много москвичей у нас. Слушай, ну, номера карты нет, блин, но кто хочет поблагодарить и задонатить, напишите в личку, я вам скину номер карты Микси и купим ему импалу. Или что-нибудь еще. Салют, вот, Сеймар, тебе вопросы пошли, читай, отвечай, и я это, я закрою глаза, даже никто не заметит, я же в 3 Кто-то послушал мои песни, ничего себе, лицемер и журналист, да, я. О, пошло, пошло, пошло, По поводу следующего батла, ребят, что-то много предлагают всего, но вообще неохота сейчас батлить, поэтому я отказываюсь, но зимой, возможно, что-нибудь будет. Я тут интересно. это, типа усы закрываю. Забатлил бы абу. А сабы, ну, мне сабы не интересно было бы батлить. У нас разные стили. Он клоуничает, а я не умею. Серьезный, да? серьезный. К Лехе ну, подходили это... плачущие мужики. А чего добился ты? Чего добился ты? Слушайте, мы ответим, чего добился Сеймур. До конца трансляции еще минут 15 поболтаем, и москвичи особенно не. Не забывайте остаться еще на 15 минут. Чем вы занимаетесь помимо рэпа? Слушайте, офигенный вопрос. Еще раз, до конца трансляции, минут через 10 расскажем. Вот. Ком ивент был последний раз? Последний раз был на ивенте с Династой. Я как-то, мне не везет, я приезжаю, когда Виктор проебывал. В смысле? Я ж Пьема выиграл, нет? Да? Да. да У, тебя лампа отс... У тебя лампа очень сильно отсвечивает. А да я не, это... ну блин, я не могу как. -нибудь. А ты что там это медленно под танцы кружишься, как микси, что ли? Под гуцуган. Да кучиком... я просто. Под Gucci Я такой встал, я... встал, я разминаюсь, блять, я весь день провел. А, да я Синчи тоже. Чуть за это... компьютером. А, панч против себя больше запомнился. Мне запомнился панч против меня. Это панч. Punch... Пьема про Билана и невозможное возможно. Это прям сходу, что приходит. А то, что обычно приходит сходу на ум, это прям лучшее. Ты игнорщик, Настя Володина говорит тебе. Некогда. Я игнорщик, но сорян всем, кому не отвечаю. Вконтакте ребят, что-то многого стало. О, под спидами кто-то. Вот так вот. Ты общаешься с батлбистами Фиделио? С подругой там мамой Стифлера своей? Ну, yeah. no, yeah. с Рейт Рауном, с райтрауном что-то мы списывались, э, с Труфриком списывались, больше как-то ни с кем-то давно уже не общался. Ты общаешься Но, с. С ребят, так то веселый. С Лехой Медь, общаешься? <laughs> с Лехой Медь, да. Утешаю его. Э, Слушай, э, такой э, персональный, персональный вопрос: а, когда тебе исполнится 40 лет, ты подойдешь к Лехе Медь? Да, уткнусь ему со слезами в плечо и скажу, как ты был прав. В бушлат? в бушлат. Он не носит больше бушлат. В порезанное плечо. Теперь нет. Сколько нужно заплатить, чтобы против друг друга вышли батли? Мы уже батли против друг друга, и этот был не очень большой гонорар. Абсолютно. Я у от батлил. Я даже не знал, что мне ее дадут. Почему? Тебе, тебе же билеты тогда оплатили. Это я бесплатно батлил. А, да, мне, да, да. Я такой батлер. Баттлю за билеты. <laughs> за билеты и чтобы можно было утешиться потом. Я спрашиваю про шрам, спрашивают у тебя, про прорежет вены. А, это не у тебя, спрашивают, это у Лехи. Сколько лет вот у тебя спрашивают? Картошки, Бэп... Саша, Саша, халло. За Б про тебя в интервью говорил. Я не знаю, что говорил За Б про меня, не смотрел. Интервью. тоже. Блин, вот чем мне не нравится За Б, так это хронометражом. Вот его стримы я не смотрю, потому что они, сука, три часа длится. Я смотрю, вышел его интервью, интервью на час двадцать или там на час сорок. Я думаю, ну как ты это делаешь, а, чувак? У него ну, интересные, такой, интерес, интересные стримы, конечно, но я чисто не могу найти время на это. Хотя я все еще хочу. Я вот не смотрел свой баттл с Династом, я его хочу посмотреть э, на стриме у УЗБ, но для этого нужно такое хорошее настроение, потому что он наверняка меня хуесосит, поэтому надо с таким нормальным настроением идти. Я, знаешь, я наоборот думаю о том, что типа интервью УЗБ всего лишь час десять, типа а, мало типа, ему там вопросов задали три за это время, он всегда отвечает так минут 30. Ты, ты что, посмотрел все, что ли? А? Что все? Ты, ну, в смысле, ты все интервью ну, интервью посмотрел? Да нет, нет, я просто видел, что оно вышло. А, я нет. Смотрел, в смысле, ты говоришь про три вопроса, я думал это. Я говорю, я увидел хронометраж и думаю, типа, ну, походу, ему вопросы три успели за это время задать. А мне кажется, знаешь, что в интервью за Б было? Он, короче, это, ему задают вопрос, и он такой, вот сейчас прилетит топ-10 донатиков, и после этого отвечу. Скорее всего, скорее всего, Вот делай так же. Делай так же. И Давай. Как раскрутить, как стримеру? Короче, ребята, смотрите: 28 минут прошло. На 35 минуте я расскажу какой-нибудь спойлер офигенный. Надо накидать донатов, только проблема в том, что здесь не указано, куда их кидать, но вы держитесь там, и все такое. Забе сказал, что его раунд против Парвоза это самый жесткий бодибэк в мире. Ну, это было жестко достаточно. Он да в этом... не, не в мире он не в мире. в мире, там же что-то было на Западе такая хуйня, когда э, чувак прям на батле заявил, что его оппонент э, изменял телки, да я, походу. А про это да да да было, ну, я не имею не в виду, в дали, Ну там там было с были батлы пожестче, но в России наверное да. Ну, в России, Забей да. Забе сказал, что Сеймур один из тех, кто сможет порвать любого с Версуса. Прикинь? Ну, охуеть, как приятно. А. Спасибо. Офигеть, ты бы это... Надо визуализировать, вот тут какой-то нам говорит некий чувак. Ты вон, да. ты всегда обещаешь спойлеры и не говоришь. Ты охуел? Блин, а... Давай это... какой-нибудь, какой-нибудь батл. А что спойлернуть? А... не в смысле спойлернуть? Мне, кстати, сегодня написал чувак, ну, он как он писал последние два дня, говорит, вопрос, выиграл ты или Микси? Я ему культурно ответил, чувак, неважно кто, ну, неважно кто выиграл и неважно с кем я батлю Вот, и он мне пишет два, все пишет, я никому не скажу, я сразу удалю переписку. Я говорю, слушай, штрафные санкции 150 тысяч, если я солью информацию. Чего? Давай... у вас штрафные санкции предусмотрены? Ну, блин, у нас, я не помню контракт, я, знаешь, этот э, подписал, да похуй, типа, либо взяли. Вот. Э, под, ну, у нас есть штрафные... Я так тоже, как я подписал, вот, вот, вот, ты на Фидели, а я на Суть одна и та же. Просто нет. Суть в том, что э, я, в общем, подписал, у нас есть штрафные санкции за забытый текст. Значит, скорее конечно. всего, есть санкции за это. Я ему говорю, ты не переведешь сейчас 150 тысяч, я тебе расскажу все пары четвертого этапа, кто выиграл, и скину свой текст. И он такой, я школьник, мне там 9,5 лет исполнится через 4 года. И, короче, это, откуда у меня такие деньги, расскажи мне, я никому не расскажу. Я, говорит, сразу удалю переписку. Я говорю, чувак, нет, так не работает. Я удалю переписку. И мне когда начинают такие люди заебывать, я терпеливый человек, я очень редко кого-то баню. И я ему говорю, слушай, господин, не заебывай меня греха подальше. Он такой, я никому не скажу. Я не прочитал. Спустя два часа он пишет. А что значит от греха подальше? Ты бы разъебал Тирепса? Я к Тирепсу хорошо отношусь. Вот у тебя спрашивают, кто самый сильный твой оппонент? Не знаю, Рома Тилс, наверное. Рома Тилс? Это гроза питерского пикапа, который? Да, да. Братишка Рома Тилс? Который отбивает баб у всех парнишек с Версуса. Да, с которым девочки уходят, который главного бандита Розетта. это. Кстати, у меня есть спойлер, ребят. О, какой у меня спойлер есть. Мне вчера девчонка, с которой ушла с Ромой Тилсом, скинула переписку с Микси. Он просто на нее обиделся, из друзей. Вот она мне скинула с ним переписку и, в общем-то, ну, Микси такой чувак. Вот это вам спойлер на будущее. Думайте, какой Микси чувак. А, такой вот ну, джентльмен, который ей написал. «Извини, что твое имя упомянули на батле» или «немножко оказался плохим человеком». Вот. Я бы, не зная, ответил второй, потому что он такой странный чувак. Блин, я не успел вопросы читать, все потому что половина занимает твое лицо. Блин, я могу убрать. Это не девятилетний чувак. Просто давайте черный фон. Так да, Какая разница? Полу... Ты Не уберется половина экрана, ты понимаешь, она не, она не появится. Витя, а ты какой чувак? Какой я чувак. Ты? Я весел. О, это громова, громова. Да я классный чувак. Я вот с ней стебусь. В Зачем ты в 3D очках своих? Напоминаю, что на 35-й минуте я расскажу спойлер за донат, почему я в 3D очках. Но да я не знаю, что давно не был в 3D очках. Я теперь на батлах в 3D очках достаточно. Кстати, на последнем батле в четвертом этапе я в третий раунд начинал читать без очков. Вот. И я понял, что ощущения какие-то не те. Реально, я начал как-то плыть, как-то атмосферно на меня начала давить и все такое. И я испугался, что блин, весь мир меня убьет. Короче, в 3D очках как-то я вот реально батлить привык в 3D очках уже. Я не знаю, почему это. Айша, он тебе пишет. А да кто был внимательный, был спойлер. Да? На четвертом этапе я батлил очки. Какой спойлер? Я сказал, что я батлил с МакОнаном, Смит. А, все, забей, забей. Кто-нибудь заметил. А, да ладно, пофиг. Спойлер. Я же специально, мы специально запутываем следы. А, вы забатли еще раз на версу слово СПБ. Кстати, давайте это. Я попаду в основу Версуса, и мы с Эймором забатлим комплиментарку. Слово Спб больше не существует, что батлить. Кстати, в натуре я этот слово СпБ не существует. Я не смотрю себе. Ты смотришь сезон рвать на битах? Нет. Мне что-то вообще не интересно, батло Я и 140 сорок не смотрел. Я тоже не смотрю, и как-то грустно стало, на самом деле, за слово СПБ. Прям, ну, очень... Да, вообще, печалька, вообще печалька, при том, что Локос говорил где-то в течение года, наверное, что мы мутим сезон, мы мутим сезон, вот-вот, блядь, ты будешь, будь, там, приедешь, там, поучаствуешь, вся хуйня, короче, там, вот, все, через месяц точно, вот, через пару недель, все, запускаем, и в итоге, хуй там, да. Сеймур. Uh, в основе версии Огил. Что я думаю? так Никто пока не знает, в основе он или нет. Нербел я был, да. Кстати, на последнем... О, oh, вышел Нербел Баттл. Uh, как этого чувака-то зовут? Напишите, с кем вышел Баттл у Эль Лока. Блин, я забыл, сори. Как чувака сделал, который сделал лучшее выступление вечера. Кэлки, точно. Блин, просто ник вылетел. Вот, я да, начал смотреть эту тему и что-то, ну, блин, так скучно показалось, нет? Бля, yeah, yeah, может yeah, быть, я это настолько, это настолько это. вот приелся этими батлами, что Ну, блять, вот реально, типа, все восхваляли этот батл, а я что-то начал смотреть. И что у лока выдержал минут пять, наверное, что у келпи минут. 5. Кэлпи, да, спасибо за келпи. Я просто забыл ник. Я стоял на этом батле, я не знаю, просто не видел, видно, меня нет. Я прям с парагрином стоял за ним. И мне показалось, что кэлпи сделал очень круто, и прям, ну, вот. Не знаю, просто у меня тоже восприятие поменялось после Версуса немножко к батлом. Вот. А сколько людей возьмут в основу из сезона? Этому одному ресторатору известно. Без понятия. Вот, а куда всех берут. Что, Ты Целу что думаешь это? Взяли, да, да всех берут. Халям-балям будет, батлица приезжать. Ну, а, с... а с кем? Да. Почему нет? Кстати, ребята, вот смотрите, теоретически, если берут, например, Стаса, да, Халям-Балям, в основу Версуса, с кем бы мог забатлить? А, цены на бои не изменились, косарь баксов. От косаря баксов, в смысле. Скоро все, скоро основу Версуса тоже будет сплошными уебками со слова. Кстати, да, но я не, могу... я не могу... Я не уебок со слова. Ну, правда, а, это. Вот это. А, тоже. Гриша, Гриша. Yeah. Ну, в смысле... как, у нас как устроены э, в батлах. Где ты первый свой батл отбатлил? Все, это твоя площадка на веки. Я что буду? Уебокс он... на слуху, я буду. На слуху, у тебя была первая площадка. Я в 2013 году был. Это до Трубатла еще, за два года до Трубатла была площадка, где я судил. Площадка на слуху была. Или, кстати, Глеб 5 батлился, в полуфинале, по-моему, проиграл. И этот, я, короче... Слово видишь, а ты предатель, блядь. Почему у тебя в месте работы стоит трубатл? А у меня не трубатл. стоит уже. А, кстати, ты хорошо подвел к месту работы. Нет, эфир будет недолго, эфир минут, наверное... Так, ты просто уебок. Я сегодня за оскорбление всех баню. Дио в аудио в бан. Забанить. Пошел нахуй. И... Сейчас я разбаню его. <плес> а если <есть забанил. плес> <плес> я буду всех разбанивать, ребята? Это, но почему ты не растешь в профплане? Хороший вопрос. После последнего батла рестор мне сказал ты делаешь так, чтобы выиграть. Ты не делаешь так, чтобы остаться в истории. Мудрая мысль очень. Вот так вот. <плес> Витя, если я тебя нарисую, оценишь. Ну, смотря чем, где, Наверное, да, если это красиво будет. Так, ну что, ребята, давайте, знаете что? Какой самый красивый, милый смайлик? Какой смайлик характеризует Москву? Не знаю. А я знаю. Кусок говна вот этот. Какой кусок говна? Ребята, смотрите, я сейчас э, смайлик, который характеризует Москву. Сейчас я найду его. Блин, а тут рыба есть. А кто-то думает, что тебе гонорар платят за батл, вот Ничего не платят. Где гонорар? Бесплатную толстовку дают ему за батл. Какой гонорар? Вы что, издеваетесь? Гонорар на ФБ? О, пошли люди, это смайлы, просто смайлы. За Б вынесет Окси. Да, наверное, вынес бы. Блин, про них, кстати, а, а, как, как ты ник выбрал? Ты рассказывал эту историю? Или я, я не знаю? Блин, миллион раз отвечал да? на этот вопрос. Просто ну, типа, он немного созвучен с моим именем. И еще лет в десять я когда начинал играться в компьютерные игрульки, герой мне, по-моему, надо было, ник придумал. И, короче, и все, я услышал какое-то имя, в вот это имя в каком-то фильме. И мне понравилось, мне показалось, что он созвучен с моим именем. типа Сергей Саймур а, неплохая рифма. Вообще нет. Но Тейбург, для, для Сергей, наверное, было да. круто. Виктор, Виноделие. Да, созвучно у меня тоже. Короче, э, ребята, о, Сеймяу, это наш братишка. До того, как он стал плохим, он был хорошим чуваком с текстовиков. Смотрите, ребята, смайлик, который характеризует Москву. А знаете, почему три тигра? Я тоже не знаю, почему три тигра. Но просто в быстром наборе у меня были тигриные смайлы. Так вот, ребята, мы перешли к главному, зачем мы сегодня здесь собрались. Коллега, начинай. Я? Че я, ты скажи. Короче, ребята, особенно это касается москвичей. В общем, такая тема. Мы с Сережей запустили новый проект. Это уникальный, не имеющий аналогов проект в мире. Который называется Безумие. Подождите, сейчас я не буду смотреть вообще в чат, я буду максимально смотреть на вас, потом зададите свои вопросы. Вот. Особенно москвичи. Москвичи слушайте. Перед москвичами я готов даже снять 3D очки. Вот. И короче, мы запустили проект Безумие. В общем, это барная викторина. Если кто из вас слышал, что такое квиз, то вы, в принципе, это поймете. Квиз это барная викторина, куда вы приходите с командой, куда приходит еще куча других команд. И вы просто отвечаете на вопросы. Вам дяденьки задают вопросы разные, абсолютно. И вы должны дать правильный ответ. Вот суть этих квизов. И мы запустили примерно то же самое, только наш квиз рассчитан не на знания, а на фантазию, на чувство юмора. Не на знание батл рэпа, тем более. К батл рэпу это не имеет никакого отношения. Вот, это чисто на чуть-чуть на, на логику, но в основном это на фантазию, креатив и чувство юмора. Потому что обычно ты приходишь в бар, участвуешь в викторине, и там вопрос на знание, да? То есть э, вопрос, например, какого числа была монголо-тараканская битва? И ты такой, херак? Бля, не знаю. Или следующий вопрос, сколько хуев Витя Борин насует Микси в каком-то из этапов? Это вопрос... Это но, хороший вопрос, кстати, это надо это... объяснить. Это вопрос хороший, но вопрос на знание. А мы придумали с Сережей то же самое. То есть Сереж придумал, а я подмазался. То же самое, только на фантазию и на чувство юмора. Поэтому, ребята, если вы из Москвы, первая игра 13 октября в 17.00, приходите на игру в Москву. О, Привет там всем, кто, кто с тобой стоит рядом. Да, вот, тебе и... тоже да. привет, привет, привет там привет, госпожа. Поэтому, ребята, всем, кому интересно, кто хочет посидеть в баре, выпить пиво, кто хочет поотвечать на интересные вопросы, кто хочет поотвечать на скучные вопросы, или кто хочет ответить весело на скучные вопросы, приходите заодно пообщаемся. Бар называется Пивзавод 77 Он находится на Красносельской И Бауманской 13 октября В эту субботу все подробности Можно найти, либо написать В личку Сайт mydesumia.ru Входной билет стоит 500 рублей с человека Бери команду от 2 до 9 человек Если ты Очень веселый чувак, но ты пиздец какой не дружелюбный, у тебя есть какой-нибудь братишка, бери братишку или сестренку приходите вдвоем. А если ты занудный мудак, но у тебя есть восемь классных, веселых ребят, бери их с собой и приходите в девятером на нашу игру. В общем-то, про можно говорить. Короче, ребята, пишите в личку, кому это интересно. Ну, просто Короче, приходите. будет круто, будет весело реально всем, кто в Москве, всем, кому, не знаю, там нравится наше творчество, батловая, не батловая, на самом деле, типа, похуя. похуя. Ну, как бы, э, батлов в ближайшее время Рей, не планируется, но вы можете прийти и пообщаться с нами. Ну, и в принципе, развлечься, потому что э, это будет веселая движуха. По сути, э, можно даже параллель с батл рэпом провести, потому что, ну, вам придется делать такие, знаете, ну, типа, как вот выкупать панчи, только вам придется угадывать концовку этих панчей. Ну, можно так, так. так сказать. В общем, да, ну, смотрите, вообще. ребята, это будет семь раундов. В каждом из них по, в основном по 6 вопросов. Где-то больше, где-то меньше. Вопросы вообще из различных сфер. Вопросы на знание фильмов, книг. Но никакого батл-рэпа. Если вы хотите про батл-рэп, то давайте после можем пообщаться. Это не дружеская такая, типа, посиделка с нашими братишками из интернета, да, там, я не знаю, как у вас, ну, не фанаты, а наши ну, кореша, наши поклонники. Это мероприятие абсолютно для всех смертных людей в этом мире, поэтому, если вы придете, и чисто ради нас, то мы, конечно, пообщаемся с вами после, там, после или в перерывах. А так, приходите, должно быть очень весело, первая игра в субботу, 13 октября. Следующая игра будет 20 октября. А, какие призы? Призы, сразу говорю, бою головку не покажу. Оп. Но призы будут. Мы ну, с сами не знаем, какие призы, но будут призы. Для первых призы. команд будут призы. Но, скорее призы. всего, это будет бухло, Нем Немножечко всякие, короче, алкогольные подарочки от бара. Uh, ну, и плюс от нас небольшие подарочки, презенты. Вот, я, короче, не, нескольких человек уже исключил, короче, из этого uh, из, ну, скрыл от них трансляции. Вот человек с ником Дивовудио. Я, вот, я бы его тоже забанил. Uh, текст на Макоев. В общем, uh, ребята, видео с мероприятий не будет. Это не YouTube шоу то есть это игра, пришли, поиграли, ушли. Игра планируется каждую субботу проводиться пока в Москве. Если в Москве в том числе с вашей помощью, с вашим желанием пройдет все круто, то следующую мы запустим в Питере и одну игру в Архангельске. Ну, а дальше все посмотрим. Ну да. На видео не имеет смысла запускать просто такую движуху, потому что в этом интересно участвовать именно вживую. И, короче, ну, ну, интересно не смотреть, как кто-то другой угадывает, а интересно угадывать самому. И это довольно весело. И у каждой команды получается по-своему, но у всех получается забавно. Мы, короче, проверяли эту тему, и будет круто. Да, конечно, можно роспись получить. Это без проблем. Мы не то, что вам это зазываем чтобы там для количества, просто кому интересно, приходите, должно быть весело, потому что люди, которые смотрят баттл рэп, это сами по себе такие э, веселые люди, которые выкупают эту движуху, любят полгорать любят поржать, какого-то хера любят миксии не понимаю почему, это к делу, не, это к делу вообще не относится. Но в основном это веселые люди, веселые школьники, веселые дяденьки взрослые, вот. И поэтому вживую это все должно быть весело. Вот. Особенно для тех, кто не ходил на батлы. Это, конечно, не батл, но по атмосфере примерно это ну, то же самое, потому что это весело. То есть фото... Биттер мой Кстати, вот вам бесплатный спойлер. Я буду ведущим этого мероприятия. Это сразу, сразу всем обращение к моим будущим соперникам. Ребята, вы знаете теперь за что батлить. Я не работаю в офисе, но я теперь с Сережей провожу игры и пишу их. Так что давайте-ка, батлите меня за это. За то, что я... поняли, да, намек, кто за это может забатлить? Вот. И, в общем-то, вот все. Я сейчас не в Москве, но я часто теперь в Москве бываю. Поэтому, ребята, в эту субботу в эту субботу. Там не будет конкурсов типа отжиматься на плакате, перекатывать яичко между штанинами. Между штанинами, да. То есть, э, это просто вопросы на знание, на чувство юмора, на логику, на фантазию и просто на то, какой вы офигенный человек. Квизы судятся, да, за каждый правильный ответ вы получаете баллы и, соответственно, побеждает лучшее Команда, которая по итогу 7 а, раундов набрала больше всех баллов. Вот. Поэтому, ребята, если есть желание, приходите еще раз. Каждую субботу движуха. А, сайт mybesumia.ru Но всю информацию вы можете найти на, ну, на цитат... инстаграмчик. Вон наш подписывайтесь. Мы там да. выкладываем немножко вопросики, ну, примеры вопросов, которые там будут. Блин, ну, адрес не, там, там будут, и... а типа того, что там будет. Можно как... ознакомиться, посмотреть. Ты помнишь, ты помнишь адрес этого бара? А... А адрес? Что-то там Спартак. Спартаковский переулок. Спартак. Короче, это метро Красносельская, это Красная Ветка, это практически центр. Ну, в общем, это очень пиздатый бар, в который сам производит пивас, поэтому там крутой и дешевый пивас за 200 рублей можно попить всякого крутого крафтового пивка для любителей да, этих модных слов. И, кстати, вот. если музыка вы... Есть там пиздатый, пиздатый интерьер, куча экранов, куча хорошая музыка, которую мы накачаем. Так что рэпчика немножко будет все-таки. Да. Вот. О, Трэп. я не пойду тогда. Чего это ваш рэпчик? Я надеюсь, в миксе включишь импалу. Трек про импалу желаю знать. Братишка мой старается пишет. Обязательно, трек. Обязательно. Когда вот это вот будем типа неправильный ответ знаешь объявлять вот это вот место будет <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> Кстати ребята вам могу сказать спойлер очень смешной спойлер прям реально очень смешной спойлер я знаю что Гриша сегодня целый день про это пишет блин знаете что Микси сказал Микси на батле Парагрину там помнишь Парагрин читал рэп на базе. Ну, вот, да. вот. И Микси там ему что-то сказал. И после этого э, Гриша сказал ему, ты что, тупой? И я, да, заднем, да, да. И, и я на заднем фоне крикнул. что-то. Я просто этот момент только посмотрел на резко, типа, Что ты перебиваешь, бля? Короче, э, ребята, очень главный спойлер. В принципе, по-моему, это слышно на видео. Э, Микси спросил у Парагрина, где рифмы? То есть, подождите, не так, не так. Uh, не Микси спросил у Парагрина, где рифмы, а поводок повод спросил у Рифмы, ой, у Парагрина, где рифмы. Вот вам небольшой спойлер за то, что вы дождались, и это подарок всем москвичам, которые здесь проставили плюс. То есть uh, человек... Бля, я предлагаю вам, короче, на весь следующий баттл uh, Микси просто выкрикивать ему, где панчи? Где панчи, бля, где панчи? Не, не, не, а там все что угодно. Где панчи? Где телки? Как ты в будущее попал? Или в прошлое там куда он? Где трансляции за Б, где футболку твою купить? Короче, там очень много можно. Uh, так, вопрос. Витя, а с кем ты хотел побатлить в родном городе, что ресторатор не разрешил? Кстати, да, насчет этой темы был uh, батл. У нас планировался типа Бэт Барса с Майком. Майк это. Никто не помнит, кто такой Майк, но помнит, кто помнит кто такой чувак, который довел телку до сквирта на баттле. Вот, это прям этот... До это, да сквирта? Ну, она заплакала же. Нет, это не сквирт. Я просто из села, я не знаю. Вот, поэтому... Э, поэтому... Я да наш... сразу про Айшу почему-то стал думать. Кстати, Айша где-то здесь смотрела нашу трансляцию. Вот, и да, в общем-то... Она... Айша, красотка, она спросила, типа, в кружке проводить-то будете? Чего проводила? Чего спросила? Она спросила, типа, проводить-то в кружке будете? А, не, не в кружке. Только... Подъемочка, подъемочка. А, я понял, я понял. Прикольно. А кружка же бастуская. Да? Нет, в кружку я вожу только понятных, а нормальных людей я приглашаю в нормальные места. Да, Кривзавод 77. Вот, поэтому, чтобы у вас не было вопросов, и, наверное, я Гришу, Гриша, извини меня, что я тебя избавил от этой ноши. Вот, Микси поинтересовался у деда Григория. Дескать, дед, а где у тебя рифмы? Заберете, насрете... Вспоминаются рифмы. А, еще у, я помню, у Микси была какая-то рифма, прям 4 подряд глагола. Я сейчас не вспомню, но там что-то. А скрыться там что-то там скрылись. От... Ой, короче, вот не суть. Ну что, ребята, а, кружка это бар. В общем, я крикнул. Общество защиты кружки, блядь. Общество защиты кружки. Блин, общество за... защиты кружки. Че, блядь, кружка нормальное место. Я, кстати, в кружке, по-моему, один раз все был. На еще появлюсь, наверное. Ну да, мы, короче, в итоге с ресторатором разошлись в хороших, и он сказал, типа, круто, очень хотелось бы тебя еще видеть, типа, выбирай соперника. Вот, давайте тогда добьем до часа, раз уж мы вот это болтаем. А, в общем, ребята, а, сбылись, скрылись, да-да-да, вот эта вот вся тема. Эфир я сохраню, на всякий случай, вот. Выкладывайте там, не выкладывайте. Хрен знает кого. Вот, значит, батл такой должен был быть. Да, с Лехой Майком. Но почему-то только Микси можно. Микси можно не рифмовать и выигрывать. Микси можно не панчить и выигрывать. Микси можно батлить, где попало. Микси можно быть... Не буду там говорить других плохих слов. Короче, ладно, это дело Микси. Микси, братишки. По игре мало сказали. Значит, чего по игре хочу сказать. От двух до девяти человек обязательно в команде. 7 раундов. 40 плюс вопросов два с половиной часа игра 13 октября 1700 запуск гостей в 1630 красносельская Чуваки, кто кто, да, кто хочет прийти все пожалуйста йтесь заранее потому что ну, ограниченное число мест, нам надо будет подготовить для вас таблички с названием ваших команд и так далее, короче, надо зарегаться на сайте обязательно да, или ребята, по телефону. Ребята, кого заинтересовала наша игра, наше предложение? Кстати, игра не имеет примерных аналогов, да, в основном вот игры проводятся чисто на знания, вот там, да? когда тараканские битвы, вот эту я говорю там, и про ну, микси. Да. А у нас вопросы чисто на и на логику, и на веселье, на креатив. И мы даем баллы не только за правильные ответы, но и за креативные, веселые. То есть если ну, да, ты... Теоретически у нас можно просто прикалываться и да, при этом выиграть игру. Чувак, если ты ушел из девятого класса и чувствуешь, что на интеллектуальных играх тебе делать нечего, но ты при этом веселый чувак, приходи к нам, потому что за угарные веселые ответы мы тебе дадим больше всех баллов будешь больше умников всяких, и там друзь будет плакать, такой типа, о, ребята, о, меня выиграли, я после 11 ушел ушел. Вот. А 9-ти меня сделал. Поэтому неважно уровень ваших знаний в палеонтологии, уровень знаний, поклейки, обои, Ев и ламината, это все херня. Главное, будете этим. И, кстати, 18+, примерно. Ну, на самом деле, если захотите, если захотите прийти, Пишите заранее, да, как зарегистрируйтесь, а, вот, и, потому что надо будет вас провести туда и, ну, соответственно, алкоголь выпить там не будете, это логично, вот. Вообще игры 18+, да, потому что это бар, но можете приходить, конечно, если вам... Нет, в смысле, ну, типа со взрослым можно прийти, например. Ну, да, да, да, да, да, и при этом вас, вам алкоголь не будет, то есть чисто если у вас там куча будет 15-летних чуваков, блин, сори, как бы не хотелось, но вас не пустят. Вот. А в девятом классе ничего вообще плохого, плохого это плохого нет, все круто. Так что, в общем, ребята, кому интересно, как происходит регистрация, вам надо будет зайти на сайт My вы можете найти его у меня на странице или спросить в Инстаграме, я вам пошлю. Заходите на сайт, выбирайте игру, которая вам нравится, ближайшая игра 13-го, следующая 20 октября. Вот. И потом через две недели в начале ноября. И в регистрации просто указываете название команды, капитана, сколько у вас будет человек, почту, телефон и все. На игру там приходите своей командой, и платите по 500 рублей с человека, и вы в безумии. И мы в безумии, и вы в безумии. Да, то есть, смотреть, да, если 14 лет тебе, то с 18-летним человеком тебя всегда... Чтобы вот этот человек чему почувствовал себя значимым, я закрепил его комментарий. Это сайт, сайт Безумие, да. Заходите туда. На нашем сайте написаны примерные задания, написаны раунды, какие будут, да, семь раундов краткое описание. Вот. Ну и в принципе всю информацию найдете, так что если вам интересно, пожалуйста, easy приходите поиграем после этого, там пообщаемся, может быть, еще чуть в баре останемся, там, ну, можно поболтать. Вот и все. Мне uh, нравятся вот эти люди, которые задают тебе вопрос вот uh, ровно вот через минуту меня. после того, как ты на него ответил. Может, задержка идет, трансляция, я не знаю. Просто восхитительные люди. Uh, про Династа я отвечал в предыдущей трансляции, я не согласен с 3-0, согласен с поражением, но не 3-0. Вот, а, Ладно, короче, Витек, я погнал. Э, ко мне Всё. пришли моя, моя семья. <iniciaries> э, минутку добью, попрощаюсь со всеми. В общем, э, ну, нужно... давайте. Короче, я со всеми прощаюсь. Ребятки, все, давайте еще пообщаемся как-нибудь. Да. Подписывайтесь на инстаграм Сеймур, он его Подписывайтесь на мой инстаграм, да, да, да. ставьте лайки, Хэштег Дерг... Сеймуржи, вся хуйня. Дергайте yeah. за колокольчики, да. Да, хэштег Сеймуржит. Ладно, все, короче. Счастливо. Давайте на связи. Все. Счастливо. Yeah. Давай. Отключить. Е, yeah, Серега лучший. О, наконец-то я вижу весь экран. Ну что, ребята, осталось полминутки. Я всем говорю вам о... Спасибо. Спасибо за эту чудесную, опять, веселую трансляцию. Пишите в директ, кто заинтересовался по поводу, по поводу игры и по поводу всего. Завтра, возможно, выйду в трансляцию в ВК, ВКонтакте ВК, ВК, то же самое поболтать. В общем, кто аутсайдер? Да я не знаю, кто аутсайдер. Ну, правда, я не могу сказать, что кто-то аутсайдер. Если смотреть по баллам, то это МакКоннон и Казах. Да, а... так по общему впечатлению. Ладно, всем спасибо. И, ребята, салют. С вами Витя Бови, самый трушный на этом поле боя. А твой стиль на ебка кофейня Джонни Боя. Вот долгие истории рассказываем по 20 минут. Всем спасибо, от души всех обнял. С вами Витя Бови. Безумие. Yeah!